Сегодня мы очередной национальный чемпионат проводим по греплингу версии DCC Submission Fighting. Заявка была только предварительная. Профессионалы награждаются денежными призами. В этом году мы отменили молодежный состав, то есть у нас в этом году борются только продвинутый класс и профессионалы. Добавили пробно в этом году дивизион ветеранов. Участников стало меньше, это снизило нагрузку нам позволила сделать предварительную заявку. В следующем году мы планируем турнир по начинающим делать отдельным мероприятием. То есть у нас будет в Харькове два чемпионата в год. Впервые за всю историю чемпионатов спортсмен с Украины отобрался на чемпионат мира. То есть Роман Долидзе, он сегодня здесь борется. Он первый участник от Украины на чемпионате мира. Я желаю, чтобы как можно больше участников дорастало до того, чтобы мириться силами как профессионал. Грэпплинг ADC – это один из э, таких видов грэпплинга, где больше разрешенных приемов, таких болевых на ноги. Его можно считать профессиональным видом э, грэпплинга. ADC – это международная, очень крупная организация, если дословно. То есть эта аббревиатура шифровывается Абу-Даби Комбат Клаб – федерация, которую основал арабский шейх для того, чтобы совместить все виды борьбы. Борцовская грепперская база очень помогает сейчас мне, выступаю по боям, по смешанным единоборствам. Стараюсь больше думать уже и работать над ударной техникой, поэтому все меньше времени остается на, борь на борьбу, но благодаря той базе, которую получил, и опыту, этого пока что хватает. Ну, из четырех боев я три боя выиграл болевым приемом, И вот последний крайний два дня назад э, выиграл такие уже ударные техники. Огромное спасибо организаторам Антону Бочерашвили за то, что проводит такие турниры и старается и продвигает, популяризирует этот вид спорта.